Друзья, всем привет! Сегодня у нас 31 мая 2022 год. Пух тополиный полетел вчерашнего числа. Тополя, тополиный пух, это можно сказать Днепр. И тополиный пух это одно и то же. Сейчас пух летает везде. Но это только второй день. аллергики одевают маски В масках спасает только маски В масках намного легче камера не передает но такое впечатление как идет снег попробую увеличить это его еще мало только начинается и для того чтобы разобраться в проблеме вернемся как всегда в историю засаживать тополями днебр начали в 50 х годах ссср изначально планировалось высадить или скажем озеленить все города промышленные Поскольку тополя, они очень неприхотливы в развитии, очень быстро растут, поэтому и при, было принято решение в СССР засадить тополями все промышленные города. Но, как известно, у тополей есть одно существенное различие. Растения мужского пола пух не производят, а соответственно цветут только тополя женского пола. Но в СССР решили не заморачиваться над этой проблемой и высаживать только деревья мужчин. Поэтому садили все, что было под рукой. И таким образом некоторые города и оказались заложниками э, тополиного пуха. И задаемся вопросом, почему же в СССР решили засадить все города тополями? Тополя известны как уникальные фильтры созданные природой они удерживают вредные вещества их не пугает загазованность которая наблюдается в крупных городах и промышленных центрах эти деревья просто поглощают все вредные соединения а также эти деревья вырабатывают очень много кислорода и отдают его в окружающую среду за сутки одно такое дерево способно обеспечить кислородом четверых взрослых людей но поскольку были засажены в основном женские деревья, поэтому видим много пуха, вот висят грозди, которые потом летают. Это прежде всего аллергия. Пух это пожарная небезопасность, потому что он очень легко возгорается и детвора ради интереса просто зажигают пух, поджигают пух. А также из-за того, что эти деревья быстро растут, они очень хрупкие. При любой грозе, ветре, э, деревья, которые вырастают с девятиэтажный дом, они падают. Рвут э, электро, э, провода электропередач, рвут, травмируют людей, трав... э, ломают машины приносят очень неудобств. Поэтому в Днепре в 2019 году была подписана петиция о том, что деревья тополя, именно тополя, надо вырубывать. Вместо них на некоторых массивах уже начали высаживать хвойные массивы, а также всякие другие деревья. Поэтому тополя потихонечку уходят в прошлое, появляются другие деревья, другая экофлора. Будем надеяться, что нашим аллергикам будет намного легче в дальнейшем. И все будет хорошо. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Кто не успел подписаться, подписывайтесь. Пишите обязательно комментарии. Кликайте на колокольчик. Поддерживайте мой канал. Пишите комментарии. Хорошего вам, друзья, дня. До новых встреч в эфире.